Алиса, расскажи мне про новый Битрикс 24 Приложение Bittrex24 является системой управления и автоматизации отношений с клиентами. Она может быть применена не только для большого бизнеса, но и по отношению к малым и средним предприятиям.